Всем большой привет! У нас продолжают пополняться гвардия на зимнее хранение сезона 21-22 и в связи с этим будет сегодня полезнейшее видео о том, как рекомендуется правильно хранить мотоциклы, готовить их к зимнему хранению, что для этого нужно делать. Итак, для начала, основой того, для чего мы готовим мотоциклы к зимнему хранению. Это является его ограничение от всех источников влаги. Потому что что самое поганое для мотоцикла, который у вас стоит, хранится зимой? Это влага. Влага в, любой, в любом своем проявлении. Это конденсат, либо остатки влаги после мойки и так далее. Все, что попадает на металл, начинает там гнить, окислять. Если это вода с мойки, даже вода, просто вода высохнет у вас на каких-то э, местах, например, пенная вода на э, алюминии, э, на каком-то мягком металле, оно оставит навсегда разводы и так далее. Поэтому мы должны перед э, сезоном хранения четко избавиться от всей влаги на мотоциклах. Во-первых, если вы его помыли, э, обязательно его просушите, если есть возможность, то прогрейте до максимума, то есть чтобы все агрегаты по факту просто разогрелись до того, чтобы вода с них испарилась. Пусть мотоцикл поработает до срабатывания вентилятора, так скажем. Обязательно он должен быть в это время в проветриваемом помещении, если на улице никаких, никаких как говорится, аномалий осадков нету, то пусть это будет на улице. После этого я рекомендую дать мотоциклу отдохнуть обязательно и протереть его все равно, потому что не все нагреется, пластик не нагревается, да, и дать ему несколько дней еще постоять в сухом проветриваемом помещении, для того, чтобы влага сама испарилась, ушла полностью с вашего мотоцикла. Влага, оставшаяся на вашем мотоцикле на весь сезон зимнего хранения, естественно, будет не только вызывать ржавчину на обычном металле, но и попадать в микротрещины хрома. а Естественно, хром будет выделять, вы такое можете часто увидеть на дугах, на оглушителях, ржавчину. И, э, кроме того, эта ржавчина будет поднимать э, непосредственно вот эту гальванику, э, непосредственно само покрытие, и со временем оно будет слезать, облупливаться и так далее. Поэтому это, еще раз повторю, очень-очень важно. Итак, что э, является идеальным местом для хранения вашего мотоцикла на зимний период времени? Это обязательно сухое, обязательно, обратите внимание, проветриваемое помещение – которая полностью ограничена от источников появления влаги, конденсата и прочих вероятных э, выпадений осадков и так далее. Э, ни в коем случае не сдавайте в мото мотоциклы в хранение, если вы не у себя храните, э, в какие-то сервисы или прочие места, э, которые соседствуют например, с, с автомойками, которые работают постоянно. Э, какие-то Места, где скапливается просто конденсат, просто сырые помещения и так далее. Это очевидно, это видно, где пахнет сыростью, где есть какая-то плесень и так далее. То есть такие помещения для хранения мотоциклов нужно обязательно исключить. Кстати, в Московской области, в городе Пушкино, не так давно я видел, как... Батальон ГИБДД «Мотобат» хранил свои мотоциклы в соседнем с мойкой помещении. Мойка, которая работает всю зиму, круглосуточно и так далее. Ну, как говорится, нехай хранят. Далее, если вы правильно выбрали помещение, у вас сухое проветриваемое помещение, обязательно убедитесь в том, что в этом помещении при изменении температур не образовывается конденсат. То есть непосредственно сейчас, когда вы ставите там сухое тепло, пожалуйста, поинтересуйтесь у владельца помещения, или вы владелец помещения, сами должны знать. Если у вас в период зимнего хранения при перепаде температур, допустим, когда от минуса к плюсу образовывается в помещении влага, это место не для хранения мотоцикла. Потому что, опять же, попадает влага, Ваши усилия по хранению, по сохранению его внешнего вида пойдут на смарку, что бы вы ни делали. Идеальным же местом для хранения мотоцикла это является отапливаемое помещение, отапливаемый гараж, где постоянная температура поддерживается от 10 градусов и выше, например, вот как у меня, при минус 30, здесь плюс 20. Сухо, нет источников влаги, нет возможности появиться вообще какому-либо конденсату. Теперь ближе к делу. Что является основным для того, чтобы подготовить мотоцикл к зимнему хранению? Это относится к хранению в теплых и сухих помещениях, отапливаемых, так и в неотапливаемых гаражах. В первую очередь мы снимаем клеймы с аккумулятора. Для чего мы это делаем и как правильно это делать? Первое. Если вы храните мотоцикл в отапливаемом помещении в сухом, то э, сам аккумулятор можно не вынимать. Главное, что э, снять клеймы и убрать их так, чтобы ни при каких условиях, но ну, они имеют какое-то натяжение и так далее, чтобы ни при каких условиях их не отпружинило и не вернуло э, случайно на клеймы аккумулятора. Э, то есть убрать туда заведомо, куда откуда они самостоятельно не смогут выбраться. Аккумулятор в этом случае можно оставить. Также можно на всякий случай положить сюда тряпочку, ну и сверху закрыть крышкой, и все, собственно, на этом. Аккумулятор... Если у вас обычный не ликий железофосфатный а кислотный аккумулятор, то рекомендуется достать ну, примерно через 3 месяца, зарядить и потом уже еще раз заряжать его перед выездом. Ну, каждый, вот смотрите, сколько вы, если у вас мотоцикл стоит, смотря где вы храните, да, какой у вас зимний период, обычный кислотный аккумулятор нужно подзаряжать. Обязательно сняв склейм после того, как он э, был снят склейм через три месяца. Кроме того, э, производителям всех аккумуляторов рекомендуется снимать сначала минусовую клейму, а потом плюсовую, и в таком же порядке ставить обратно. Обратите, пожалуйста, внимание. Кроме того, э, перед тем, как все будете снимать, проверьте, пожалуйста, в каком состоянии у вас находятся эти контакты, а также клеймы вот эти. Видите, они окислены. Через 2-3 года контакт может окислиться до того, что просто, даже когда вы прикрутите его, мотоцикл будет либо глохнуть и не заводиться, либо не заведется вообще Поэтому очистите, пожалуйста, контакты заранее до вот такого вот золотого блеска Прям берете напильником, да, этим, не сильно серьезным И это будет достаточно Блеск появился, удалили вот этот вот налет матовый, все будет прекрасно для хранения в неотапливом помещении единственным отличием вот от всего, что я сказал, является то, что вам рекомендуется забрать домой аккумулятор. Если у вас это обычный аккумулятор, если у вас литий железофосфатный аккумулятор, тоже, если не хранится в таких идеальных условиях, то забирайте домой. Хуже не будет, будет только лучше. Если у вас литий железо аккумуляторы, то заряжать их зимой подзаряжать не нужно. Вообще, если вы убираете, у меня есть видео, я сейчас вам пришлю ссылочку, точнее, здесь она автоматически появится ссылочка, там будет рассказано, как правильно пользоваться аккумулятором, так, чтобы он служил много-много-много лет, чтобы здесь лишнее времени тратить. Что еще мы делаем в обязательном порядке для э, хранения в идеальных условиях э, в отапливаемом помещении? Во-первых, мы его обеспожарили, э, удалили клеймы. В остальном мы его можем оставить чистым, заранее протереть, либо про протрите перед тем, как его поставить. Э, больше, в принципе, ничего не надо, потому что у нас нет перепадов температуры, нет условий для повреждения хрома и других частей. И не дай бог, не силиконьте это все, никаких затычек, ничего, все. Даже то, что говорят, вывешивать мотоцикл э, ровно на подкат, в принципе, этого делать не нужно. Э, если уж совсем у вас очень много свободного времени и делать нечего, ну за это время наполируйте свой мотоцикл полиролями, э, возьмите э, какое-то... Защитное средство, любое защитное средство для хрома, натрите этот хром. Но, опять же, не будет никакого дополнительного эффекта для э, того, чтобы вы защитили мотоцикл или подготовили э, этот мотоцикл э, к хранению. То есть, ничто не будет влиять на его внешнее состояние. Почему я об этом говорю? Вот, например, мои личные мотоциклы все блистают, как новые, весь хром натуральный, как есть ни одного всполоха, ничего. Сейчас 21 год, э, мотоциклы ездят э, и по 16 тысяч в сезон и так далее, то есть эксплуатируются полностью, моются керкером и так далее. Идеальный хром. И я с ними ничего не делал. Никогда не готовил специально э, к зимнему хранению, никогда повторю, никогда не обрабатывал хром никакими составами. Просто они всегда хранились вот в таких домашних условиях. И все в идеале. Это 2009 года, это 2008. Полная эксплуатация, безжалостная. Как вот хочу, так и езжу. Посмотрите, зачем делать лишнее, если этого не делать, и мотоциклы выглядят как новые. Касается рекомендуемого некоторыми людьми вывешивания мотоцикла ровно на подкате, в, опять же, в идеальных, в идеальных условиях хранения это тоже не обязательно, потому что не возникает перепадов э, температуры, не возникает э, изменения э, состава жидкости, при этом жидкостей, да, э, например, вилки и так далее, не возникает перепадов э, температуры внутри э, баллонов да, колес соответственно они не сужаются не расширяются, как бы это было при минусе, потом плюсе и так далее вот поэтому здесь смысла никакого нет опять же на примере моих мотоциклов ну вот если они так выглядят спустя больше чем 10 лет и я этого не делал, ну зачем вы будете делать лишнюю работу перейдем к вопросу посложнее зимнее хранение в неотапливаемом помещении но это в большинство, наверное, байкеров касается обычное гаражное хранение. Итак, если вы все-таки владеете гаражом, в котором нет сырости, нет не соседствует он с источниками воды, нет перепадов температуры, которые в помещении образовывают там копель с потолка и так далее, то есть у вас пригодное для хранения мотоциклов помещение. Что же мы должны сделать особенно для этого варианта ну во первых снять склеем аккумулятор и забрать его домой это само собой теперь для того чтобы предотвратить вообще какие-либо выпадения конденсата я очень рекомендую мотоцикл накрыть какой-нибудь хэбэшной тканью если нет чехла почему именно хэбэшной тканью тканью которая дышит то есть она будет препятствовать, от попадания, препятствовать попаданию влаги с внешней стороны, ну, защитит, естественно, от пыли, грязи и так далее, если, например, помещение проходное, вот. но будет позволять мотоциклу дышать. То есть, если вдруг будут какие-то к тому критерии к появлению дополнительной влаги, эта ткань, или есть, кстати, выпускают э, чехлы для гаражного хранения, они предотвратят э, образование конденсата. Например, если вы э, закроете обычным чехлом для уличного хранения свой мотоцикл, то а, даже в том помещении, в котором не было конденсата, но а, под таким чехлом, скорее всего, у вас образуется какое-то количество конденсата из-за того, что у вас возникает эффект парника. То есть а, вы а, на свой мотоцикл надеваете а, чехол, который э, на улице предназначен для того, чтобы э, при дожде мотоцикл не мог. То есть ткань пропитана специальным составом, который не дышит, не пропускает влагу и так далее. И у вас возникает парник. Да? При перепаде температур, э, вы знаете, что в парнике под пленкой возникает конденсат. Вот этим вы усиливаете вероятность э, опять же, попадания воды на ваши агрегаты и его, его усиленное старение. Так вот, либо накройте тряпочкой, либо купите именно чехол для гаражного хранения. Он сильно отличается от обычных чехлов. У него будет такая же мягкая структура сверху, да и, в принципе, на упаковке будет написано, что он только для гаража предохраняет от пыли, от касаний, от царапок и от образования конденсата. Кстати, до сих пор, я не знаю, еще не сня, вроде не сняли с производства, но завод Suzuki который выпускает Бульварды и интрудеры, выпускает до сих пор универсальные для этих моделей чехлы, всеразмерные, как раз для гаражного хранения. Есть именно для уличного хранения оригинальные штатные чехлы и для гаражного хранения. Ссылочка сейчас на чехлы появится, вы можете посмотреть, у нас на сайте они представлены. Теперь, что касается хрома. Если, опять же, мы говорим о гаражном хранении неотапливаемом то да, возьмите э, любой, абсолютно любой э, состав, любой, любое средство по уходу за хромом нанесите на хром и следуйте инструкциям бывают составы, которые просто наносятся в виде спрея бывают, которые намазываются как полироль и так далее просто прочитайте инструкции внимательно до того, как их использовать а это обычно всегда все написано, даже на русском и, следуя этим инструкциям натрите свой хром что это даст во все микротрещины которые могут быть в хроме Попадет защитное средство а, и будет препятствовать попаданию влаги, конденсата в эти места и, соответственно, сохранит, на всякий случай, да, сохранит ваш хром в том виде, в котором он есть. Это что касается хромированных деталей. По поводу пластика и прочего, ну, здесь не стоит заморачиваться, ну, протрите, чистенький пусть будет, потому что, если вы будете накрывать тряпочкой, да, и чехлом, и, например, даже просто будет какой-то поток воздуха, который будет перебить ткань, да, если у вас будет грязные, я допускаю, но ну, это крайности, да, если будет грязное э, какое-то место на мотоцикле, и по ней будет ходить ткань, ну, будут дополнительные э, какие-то затиры, да, царапинки и так далее. Просто начистите, как готовые яйца, да, протрите. Ну и если делать опять же нечего, ну, натрите полиролью. И после этого прячьте в гаражный чехол. Теперь что касается вывешивания. Вывешивание в принципе и в таком гараже, в неотапливаемом, но сухом и проветриваемом, тоже в принципе не нужно. Но если хотите прям такую какую-то долю процентов вероятности Улучшить или от чего-то предохранить свой мотоцикл? Ну хорошо, Вывести, вывесить его э, можно в том плане, что э, выровнять нагрузку э, на переднюю вилку, э, на оба пера, чтобы она была одинаковая. Э, и при изменении температур, да, когда они глобально меняются э, от э, там, минус 20 градусов, плюс 10 и так далее, резина, которая там используется, а там используются разные материалы, да, они опять же будут сжиматься, сужаться и так далее, ну, чтобы не проходили, не прохудились и так далее, потому что если они под разной нагрузкой будут сужаться и там расширяться и так далее, ну, в общем, испытывать какие-то физические свойства, одна из них, которая больше нагружена, может повести себя иначе. Я пытаюсь ну, более толерантные, более понятные слова использовать и такие объяснения. Так вот, под разной нагрузкой они при разных условиях могут повести себя по-разному. Например, потечь то перо, которое под нагрузкой. Хотя, может быть, потечет то, которое не под нагрузкой. Ну, в общем, опять же, эта вероятность очень мала но в любом случае если есть подкат вывесите и причем не поднимайте полностью да? мотоцикл должен касаться все равно касаться колесом и тем и другим пола вот выровните просто эту нагрузку и все забудьте про него дальше больше ничего не нужно делать по поводу резины при Говорят, что нужно спускать резину, либо кто-то говорит, что накачивать. Я тоже считаю, что не нужно ничего с ней сделать, потому что, опять же, при перепадах температуры резина сама по себе будет немножко подспускаться. То есть, когда холодно, она будет более спущена, когда температура повысится, она расширится и так далее. Но в любом случае, за время хранения резина потеряет какой то Это же бескамерная резина потеряет какую-то определенную часть давления. И, естественно, перед выездом обязательно нужно будет проверить давление и подкачать до нужного. Например, на М109 это должно быть 2,5 спереди, 2,9 сзади. А на 800-ках 2,2 спереди, 2,5 сзади. Вот. Но на зиму готовить что-то специально, подкачивать или спускать смысла никакого нет. Один момент. Опять же, ни в коем случае не силиконьте мотоцикл и не силиконьте колеса опять же отдельно позже расскажу об этом подробно но сейчас если вы хотите как-то предохранить и сохранить резину опять же на какие-то доли там процентов незначительно но есть опять же куча свободного времени воспользуйтесь ну, чтобы красоту навести да воспользуйтесь чернением резины есть такие составы для чернения резины это в принципе уход за резиной забрызгайте почистите ее согласно опять же инструкциям будет только лучше без этого тоже ничего, в принципе, не произойдет. Но силикон, если попадет на вашу резину, он попадет на бока, на, вовнутрь, на саму резину, если не дай бог он попадет на вот эти вот части, которые у нас являются контактным пятном, удалять его очень сложно. То есть его нужно будет только откатать. Ну, конечно, есть составы по удалению э, силикона, но это бред. Издеваться над резиной, сначала нанести силикон, потом средство для удаления силикона. Это для резины будет гораздо хуже вот эти манипуляции, чем вообще вы ничего не будете с ней делать. Теперь, что касается бака. Э, ранее мы говорили про идеальное хранение. При идеальном хранении нифига там не, не нужно ни сливать, ни доливать, ни полный бак, ничего. Почему при вот, гаражном хранении, который э, с перепадами температур, да, неотапливаемые помещения, почему рекомендуется доливать бак до полного? Вот как раз э, для того, чтобы в баке не, оставля... не оставалось с пустого места, для того, чтобы при, опять же, преобразовании конденсата, чтобы там он не образовался, чтобы там э, не образовывалась ржавчина и так далее. То есть э, залить до максимума, чтобы жидкость находилась там и не давала, препятствовала попаданию э, всех других иных веществ, э, конденсата и прочее, и прочее, что будет э, влиять на, на внутреннее состояние бака. Вот, если вы храните, еще раз повторю, как для американцев, еще раз, если вы храните мотоцикл э, в помещении с перепадами температур, тогда да, доливайте бак до полного. Причем, обратите, пожалуйста, внимание, э, что я рекомендую для именно интуидоров и бульвардов э, инжекторных, использовать сотый бензин. Есть у меня и такая статейка или прочее, потому что ремарочка такая. 95-й, который рекомендуется в мануале, имеется в виду европейский и японский бензин который к нашему 95-му не имеет никакого отношения. А, наш а, бензин 95 или вообще высокооктановый бензин а, у нас производится не путем, не путем выработки качественной выработки бензина, а с помощью добавления присадок. И поэтому октановое число, рекомендую 95-го японского и европейского, а, примерно равно нашему 98-му, который сейчас просто перешел в ребрендинг сотового. То есть он сейчас называется сотый Поэтому для этих мотоциклов в нашей стране родным является сотый бензин. Когда вы его заправите, вы почувствуете, что он, у вас мотоцикл, не ездил до этого. А после того, как вы зальете сначала бензин и посмотрите, насколько он лучше с этим бензином ездит, поставьте вместо обычных перигевой свечи. Потому что есть нюанс, поскольку у нас бензин все-таки с присадками, у него увеличивается вот взвесь, это испаряемость, да, и вот эти вот пары, Обычные свечи не успевают сжечь в э, двигателе внутреннего сгорания, а иридиевые свечи, во-первых, имеют э, в несколько раз э, толще искру и в 10 или, по-моему, больше даже раз чаще э, поджиг. И они успевают этот э, высокооктановый, высокоиспаряемый бензин сжечь двигатели внутреннего сгорания. Тем самым еще добавит вам мощности данного мотоцикла. Это относится ко всем интрунеровым бульвардам начиная с 400 сотки до э, 1800-го. Вот. И обратите, пожалуйста, внимание, если вы залили такой бензин на зиму, то лучше, конечно, в идеале, его, ну, если вы залили его полный да. Э, на зимнем хранении в неотапливаемом гараже, то лучше, конечно, от него побыстрее избавиться и, например, слить хотя бы половину бака, когда вы поедете весной, потому что в связи с его испаряемостью он потеряет октановое число. Если вы хранили мотоцикл в идеальных условиях, и у вас там было на дне или полбака, ну ничего страшного, пусть там даже хоть 95-й был, вот, просто ничего не сливайте, доливайте туда свежего на ближайшей заправке, и все будет хорошо. И вернемся э, к опорным подножкам еще раз. Э, даже в мануале по хранению э, консервации мотоцикла э, просто говорится о том, что мотоцикл нужно оставлять на подножке. То есть, если даже инженеры не говорят ничего о подкатах специальных и прочее, то зачем опять же морочиться? Ну... Есть исключение, да, усилить вероятность того, чтобы все было хорошо и не заниматься э, ремкомплектом, э, не ставить ремкомплект э, вилки, э, перьев, да, э, не и сальники, если они вдруг потекут. Ну, вывесите в этом случае мотоцикл, так, как я говорил немного ранее. Теперь отдельная ремарка. Сегодня вот мой клиент, один из клиентов Михаил, его зовут. Миша, тебе большой привет, я знаю, ты меня смотришь вот он думчивый человек я таких очень люблю и ценю обратился ко мне прислал голосовой, говорит вот тут советует на форуме, он как раз консервировал мотоцикл вот. на форуме ему посоветовали ну говорит, все хорошо ты сделал а он делал по моим рекомендациям он со мной согласовывал, все как правильно сделать говорит, а ты, говорит, самое главное забыл, не забудь обязательно про масляные тряпки запихать глушитель он, поясню, он хранит в проветриваемом сухом гараже, но не отапливаемом у себя в личном гараже вот, и он мне вот это прислал, говорит, слушай, ну я говорит, понимаю вообще не знаю, может ты мне подскажешь. Ну вообще, чтобы все это хранилось, зачем напихивать туда тряпки промасленные? Ведь наоборот, главное, чтобы все проветривалось, то есть чтобы если даже что-то где-то образовывается, какая-то вода, влага и так далее, путем, если это проветривается, оно высыхает и там ничего не образуется. А если заткнуть это тряпками, а если там у меня после мойки вода или что-то, она не испаряется. Если там внутри образуется конденсат, он там и будет начинать гнить и так далее, я могу Конечно же, конечно ты абсолютно прав. В жопу пусть запихают себе эти тряпки. Ну, ну ни хрена себе совет вообще. Ну мораз полный. Ну ребят, ну на самом деле я не знаю, ну еще какие могут быть условия. Но ну, мы сейчас вот прикалываемся, да такая ремарочка видео. Но тем не менее э, логически подумайте, да. Ну ведь Михаил правильно сказал, зачем затыкивать, когда должно все проветриваться. Вот. Ну если вы мотоцикл храните на зернохранилище и хотите препятствовать, чтобы там грызуны не поселились? У нас, кстати, есть такое видео, мы тут разбирали М-109, в него мышка наружка жила в воздушном фильтре. Ну, не знаю, тоже, наверное, вот для таких случаев, да. Но там надо все дырки запихать, во все дырки запихать. Если вы действительно боитесь, что у вас там мыши залезут, еще что-нибудь случится, какой-нибудь ваше отсутствие не знаю что там придумать Мотофил затрахает в угол гаража ваш мотоцикл тогда да запихиваете тогда вот для таких случаев больше ни для чего не нужно теперь мы подошли э, к самому главному э, большой вопрос о том стоит ли консервировать свой мотоцикл путем засиликонивания тотального засиликонивания в прошлом году у меня было видео по зимнему хранению мотоциклов примерно на ту же тему может быть не такое развернутое но там была тема силикона и я чепушил один мотоцикл у меня был он залит весь силиконом и я на примере этого мотоцикла вот рассказывал почему и как это не нужно делать. Вот, со мной в полемику вступили некоторые товарищи на YouTube, есть всякие там тролли и прочее. Вот, ну, есть и не тролли, которые аргументированно что-то свое мнение высказывали. Среди них был такой человек, если правильно припомню, Вячеслав Лещенко, Алещенко или Алещенко. В общем, я ему обещал передать огромный привет, передаю тебе. Вот, он очень сильно обрадовался, когда то видео было после нашего с ним спора удалено. Но оно было удалено мной, и, э, к сожалению для Алексея, не по причине того, что он меня задавил аргументами, и я вынужден был позорно удалить это видео, а из-за того, что, когда я чепушил мотоцикл э, по поводу силикона, очень крупно э, был показан номер владельца этого мотоцикла, да, ну регистрационный номер и когда посмотрел видео э, этот владелец он меня попросил убрать потому что вот не хотел разглашать личные данные да хотя он с тем что я сказал э, как я знаю как и понимаю был согласен вот именно по этой причине э, было удален, удалено это видео теперь я в полную э, понимание всего и с учетом работы над ошибкой, рассказываю о силиконе отдельно. И особенно для Вячеслава Олещенко. Я даже записал специально, насколько он меня запарил. Есть сторонники за силиконе мотоцикла. То есть, тотальный силикон покрывается все. Вот, вот все, каждый сантиметр мотоцикла, э, за исключением хорды, наверное, колес. К чему это ведет? Ребята, Значит, аргумент Алексея был в том, что, основной аргумент, и на чем мы зацепились языками, в том, что силикон, это в его свойствах, и даже вот в Википедии, там, или где, я не помню, он там мне все это показывал, я все это знаю. Свойства силикона – это сохранение свойств резины, ее умягчение и так далее. Это средство по уходу за резиной. Но, ребята, знаете, такой напиток есть пиво. Вот. Сколько его есть всяких разновидностей, вкусов, видов и так далее, которые объединяются, у них общего из этого только семантическое название, вот семантическое ядро, все, пиво. Остальное от одного у вас башка заболит, другое будет вкусное, третье будет э, вообще просто замечательное, но оно вам не понравится, четвертого вы продрищитесь, вот. И все в совокупности зависит от организма, принимающего это пиво, и от состава напитка пивного, да, который поп попадает в этот организм. А, вот, немыслимое количество сочетаний вероятных факторов. Вот, то же самое в силиконе. Силикон имеет огромное количество производителей. То, во что грораст, у каждого своя формула, и даже при изготовлении партии одного и того же производителя, эта формула не всегда э, та же самая. Кроме того, на мотоцикле существует огромное количество видов резины, прорезиненных деталей и э, околорезинных, так скажем, да, вещей, которые тоже подвергаются каким-то воздействиям силикона. Опять же, в сочетании этих всех э, свойств, вы возьмете определенного производителя э, силикона, он будет офигенно сочетаться, не, не знаю, там, с чем-то, с какой-то резинкой там, штатные руля, а резинки, которые на кастомных дорогих э, ручках, съест напрочь, размягчит и все. Есть такие примеры, я к этому вернусь. То есть э, нельзя силиконить все подряд. А лучше, если вы не знаете свойств этого силикона на конкретно э, вашу деталь, лучше этим вообще не заниматься. Во-первых, во э, это силиконение не даст ничего, вообще ничего, никаких плюсов абсолютно. Для э, силиконения в идеальных условиях нет никаких предпосылок. Но нафиг не нужно. Кроме того, что э, на ваш мотоцикл никто не сядет без вас, потому что он... Его касаться вообще не хочется А, я коснулся этого мотоцикла блин, Дай мне тряпку, фу, опять он стоит Блин, да когда я его заберу Вот кроме этого, ничего вам не поможет Ничем не поможет этот силикон Вот, поэтому Не занимайтесь глупостью В идеальных условиях Однозначно нет Относительно Силиконивания мотоцикла В условиях Так сказать Гаражного хранения тоже, наверное, нет. Потому что, опять же, предпосылок для того, чтобы это делать, чтобы оно что-то сохранило, нет. Если у вас проветривается помещение, если у вас все условия соблюдены, о которых мы говорили раньше, тоже, наверное, нет. Единственное, что резина будет, любая резина будет дубеть со временем. И если вы уверены прямо так, что, вот, например, штатная подножка, да, что она... Сильно будет хуже через э, год выглядеть, если вы ее не засиликоните. Силиконьте только, пожалуйста, ее. Больше, чтобы никуда не попадала. Только точечно и только в том, чтобы вы уверены на свой страх и риск. Теперь о минусах силикона, о которых я точно знаю. Во-первых, вот есть такие Примеры, будем просто примеры рассмотреть. Есть такие кнопки. Выпускает Кириякин. На данный момент, 21 год, они в комплекте, в большой коробки в комплекте с проводами, подключением и все. И вот с, таки, с такой хромированной ебулдой на руль продаются. Стоят они почти 8 рублей. Офигеть, сколько дорого. Так вот, при попадании силикона, а это как раз вот было на прошлом мотоцикле, о котором я говорил, которое видео было снято и снято с публикации. Вот эти вот вот эти вот кнопочки, они имеют внутри пластиковую основу, которая накручивается на, непосредственно на саму кнопку на микрет. Вот разборованила резиночки так, что они стали в два раза больше и а, просто потерялись у клиента. А ремкомплектов для таких кнопок дорогих вот так вот он вынужден был ездить. Вот для таких кнопок ремкомплектов нет. Что говорит о том, что эта резина для силикона, или, по крайней мере, выбранного им силикона, не подходит. Неужели вы будете всяким разным силиконом а, пробовать именно силиконить вот эту кнопочку? Как, какая, раз, разбор, с какого она разбарабанится, с какого нет. Будете 8000 рисковать? Я думаю, нет. Следующий вариант. Офигенные ручки. Ссылочка появится на раздел ручек. Есть серия АВ, ручки английского производства. Здесь материал, не помню, как правильно он переводится, даже, наверное, так и не разобрался. Но что-то вроде как, если правильно, то резинопласт. Они очень удобны в руках, имеют вот такую вот структуру, смотрите. Вот, видите, такие пупырышки мелкие. И отличаются только по дизайну. То есть их можно быть, вариантов сматьменные, как в черном, так и в хромированном виде. Вот такие вот, вот, с такими вот наконечниками. Это все одни и те же ручки. Материал, металл и э, вот это вот резинопласты все одинаково, просто они отличаются по дизайну. Так вот, при использовании силикона, этот материал размягчается так, что на следующий сезон этих пупырышков не остается вообще. Они стираются к хренам. И ручки под замену. А на данный момент они стоят от э, различных вариантов дизайна от э, 6 до 9 тысяч рублей. Вот. И становятся лысые, просто лысые, из-за того, что вы их просто по посиликоните. А на самом деле, если их не силиконить, им, им с нет. Вот эти ручки, опять же, на моих мотоциклах, это и 8 лет. Это по-моему, 10. Все идеально. Теперь, что касается кожи, кожи, материалов, сидений и так далее. Тоже силикон влияет по-разному. Кроме того, самое безопасное, точнее, самое безобидное, это когда... Вы весной э, протрете мотоцикл, да, сядете на свое сиденье, а после на вашей жопе останется пятно черное грязное от силикона, которое не отмывается, потому что силикон, э, силикон с материалов удаляется э, либо очень долгим стиранием, либо ну, теркой, да, ну как будете очень долго тереть, либо специальным составом, поэтому с жопой вы обязательно его сотрете, при езде и он останется у вас уже на ткани на жопе навсегда еще момент обратите пожалуйста внимание особенно. если вы засиликоните весь мотоцикл включая пластик бак и так далее окрашенные детали вас проклянут маляры я занимаюсь восстановлением мотоциклов ремонтом их и так далее и среди вот этих вот всех вещей есть покраска мотоциклов если мотоцикл силиконился или какая нибудь деталь которая идет в покраску Маляры это сразу знают. На эту сраную деталь больше не садится ничего. То есть вся краска вспучивается, вылезает по-всякому. То есть покрасить ее невозможно. Для того, чтобы покрасить просиликоненную деталь, приходится удалять всю старую краску. Обычно-то вот красят поверх да, краски, она является как грунт-базой. Да, а так приходится полностью под ноль удалять. Это двойная-тройная работа. И только после этого краска ложится, и то не всегда. Разный силикон при разных условиях и при разных условиях хранения, длительности хранения, все равно попадает в краску, въедается в краску. Ну вы прекрасно же знаете, да, при увеличении, вот, например, снимка руки, да, вы видите, что на коже есть поры, и в любых материалах есть поры. Любые материалы дышат. Естественно, и в краске есть микропоры и так далее. Туда обязательно попадает силикон, обязательно попадает жидкость. Тем более, когда она долго находится, она туда въедается. И если вы даже будете его убирать внешне, опять же, возможно, опять же, какой состав или что, и как вы будете убирать с пластика, просто так он тоже не отмоется водой там, или пеной и так далее. Чем вы будете убирать? Вы можете, опять же, добавить в состав краски то средство которым вы удаляли силикон опять же это будет проблема для краски в общем вы создаете себе же проблемы на пустом месте стоимость этого силикона 400 там 300 рублей иногда и дешевле вот побрызгав потратив пять минут на мотоцикл вы себе устраиваете кучу проблем и ноль абсолютно ноль плюсов вернемся к резине если силиконится резина то э во-первых, опять же, не надо это делать, я говорю, что чернение самое лучшее. И вот только вот эта вот часть, да, боковина. Если попадет силикон вот сюда, опять же, ребят, если будете выезжать после такого силикона на улицу, да, после зимнего хранения, пожалуйста, иконки все с собой забирайте, потому что скользить она будет, как на коньках. И нужно будет отмотать не один десяток километров, чтобы это все ушло. Опять же, снимать силикон. Если вы сделали уже эту глупость, то, конечно же, нужно снимать силикон специальным составом. Вот. И обязательно обкатывать в любом случае. Не делайте глупости, еще раз говорю. Идем итог. Для того, чтобы вам действительно сохранить свой мотоцикл и сохранить его правильно, самое главное, не делать лишнего. Вот все, весь вред, который идет от неправильного хранения, это все от пытливых голов и ручек, у которых очень много свободного времени. Сделайте тот необходимый минимум, который нужен, не придумывайте ничего. Все на самом деле намного проще, чем вы представляете и поменьше читайте форумы советчиков и тому подобное потому что если э, советуют на форуме то чаще всего на форуме или в каком-то там диалоге э, информации намного меньше полезны чем написанные на заборе слова из трех букв еще одно напоминание к вам как бонус э, заключения этого видео Перед зимним хранением, несмотря на, на то, сколько вы проехали километров, ну, если мы говорим об этрудерах и бульвардах, да, то э, регламент замены масла – это 6 тысяч километров. Замена расходников – это масляный фильтр, воздушные фильтры и э, само масло. Так вот, э, если вы проехали за сезон даже больше 6 тысяч, там, 8, допустим, или наоборот меньше, или проехали только тысячу, не меняйте масло в конце сезона. Не меняйте масло перед зимним хранением. Дело в том, что жидкости, например, масло, о котором мы говорим, неспроста хранятся в пластиковых бутылях или, если в металлических, то внутри у них специальное покрытие, которое защищает саму жидкость от металла. Потому что э, в, мотоцикле, в мотоцикле масло начинает окисляться при попадании и теряет, изменяет, точнее, свои свойства. И поэтому, если вы поменяете масло новое, э, зальете и оставите его на полгода зимовать, в итоге масло начнет окисляться в двигателе и э, по итогу вам надо бы еще раз весной перед выездом его будет поменять. Поэтому Меняйте масло, расходники именно перед тем, как вы собираетесь выезжать, а не перед зимой. Меня зовут Павел, intruder-life.ru. Во всех моих ресурсах присутствуют в правом углу или в других местах перекрестные ссылочки на другие мои ресурсы. Вы знаете, что консультации у меня совершенно бесплатные, 24 часа в сутки, вайбер, ватсап. Другие мессенджеры также доступны в контактах, на моем сайте и в моих группах в соцсетях. Всех рад был видеть. Всем пока. Ну а для тех немногих, кто дотерпел меня до конца, бонусное видео. Наслаждайтесь. Поржать хотите? Короче, первый раз такой случай. В общем, М109Р оказался обитаемым. Здесь жила мышь! даже насрала, смотрите вот так вот, мужики, и вы хоть поглядывайте за своими мотоциклами, а то к нам тут вот товарищ приехал на обслуживание вот, не то чтобы конь не валялся, даже мы жила вот, ну в общем, ТО все-таки я рекомендую делать